Я приветствую вас на канале Тараторка. И хочу, чтобы перед тем, как мы начнем расклад, вы немного послушали предысторию, да, темы этого расклада. У всех и у каждого, наверное, произошло какое-то трагическое событие, да, ну или событие, которое изменило полностью вашу жизнь впоследствии. И, наверное, каждый из нас задавался когда-либо вопросом, а что было бы, как бы повернулось, если бы что-то не произошло, да, так бы не случилось, я бы так не поступил, и все в таком духе. И я хочу, ну, свой ответ я получила, как бы, да, но я хочу, чтобы вы, кого интересовала всегда эта тема, да, поняли, что... На самом деле была ли такая вообще возможность или все действительно было предрешено заранее возможно в вашем случае все произошло таким образом что из 100 процентов ваш оказался самый ну, случайных вот этих вот причинно-следственных связей ваш именно вариант оказался самый благоприятный да? или иной мере я имею в виду там по легкости да именно вот поэтому давайте начинать будет расклад небольшой сразу скажу он общий поэтому не у всех отрезонирует но я постараюсь да как-то помочь вам хотя бы дать крупицу информации. Возможно, вас давно тяготила эта, эта тема, и вы что-то для себя разрешите. Так. Сейчас посмотрим, сколько вариантов будет, а вы в тайм-коде потом узнаете. Так. Я уберу это подальше, чтобы не мешалось в кадре, чтобы побольше вариантов улезло. То есть я буду выкладывать минимум карт, но максимум информации постараюсь в каждом варианте высказать. Выбирайте ту, которая у вас отзовется, можете задать несколько вопросов сразу, и потом уже отмотать интересующую у вас тему карту. Так. Немножко сливается с цветом стола, тоже черный. Хорошо, выбирайте. мы продолжим. Ставьте на паузу. В описании там вот все указано. Так, первый вариант, что у вас будет событие, с чем оно было связано. А ну, это однозначно что-то связанное с духовным, а -а -а, возможно, связано с даром. Возможно, кто-то из тех, кто выбрал эту карту, обладает этим даром, даром предвидения, ну, который я сейчас м -м, тут наблюдаю. Возможно, вы столкнулись с такой ситуации, где с помощью вашего дара вы узнали информацию, которая оказалась впоследствии действительностью, да, то есть я имею в виду. возможно, вам информация пришла через сон и вы не смогли вовремя, как вам кажется, отреагировать, как, как какие-то действия предпринять и решить благополучным образом. И чувствуется, что здесь человек, который для которого это стало тяжким грузом. Возможно, вы думаете до сих пор где-то в отголосках вашего подсознания, что... Вы являетесь э, тем человеком, который мог бы что-то сделать, предотвратить, да, предвосхитить и так далее. Но у вас на самом деле э, стоит другая задача, и ваш дар это не ваш рог. Это ваш дар, оно как. Это как зеркало. Зеркало души, зеркало реальности, где... То есть как информационный какой-то, знаете, хранящий информационный поток, а вы его носитель, то есть вы являетесь, ну, если грубо говорить, да, то вы являетесь компьютером с Wi-Fi, да. И ваш дар – это тот поисковик, да, который вы информацию. Но в вашем случае это делают высшие силы, да, которые показывают вам какую-то информацию. И у вас не стоит задача что-то сделать. У вас стоит задача просто ну, являетесь вы, наверное, в некоторой степени сторонним наблюдателем, да. Ну, во всяком случае, на тот момент и во всяком случае, ну, как минимум сейчас, да, возможно, кто-то уже смог подобрать какие-то ключи к своему дару и начать им как-то пользоваться, организоваться и что-то что воплощать, что-то действительно через этот дар уметь делать, поэтому если я... Давайте задам вопрос. То событие, которое вас, ну, скажем так, шокировало, его возможно было избежать вашими силами, грубо говоря, да? Или нет? Ну, тут вышел аж отшельник. И могу сказать так. Вы не могли ничего сделать. Так было записано, да? И так произошло, и я даже более того скажу, в вашем случае, в конкретной да, ситуации э, произошло какое-то таинство, куда вас особо не посвящали, и э, вас просто оповестили, но ну, не более того, с небом никакой власти что-либо решать. И тем не менее я добавлю, что... Этот исход, как ни странно, был самый благополучный. Возможно, если это связано с чьим-либо уходом, да, каким уходом близкого для вас там человека или, или вообще какой-то потерей любой, ну, ценной для вас, эм, посмотрите на это с другой стороны. Мой совет вам, потому что... Есть очень много вариантов развития событий, которые произошли, да, в других реальностях, и там они более трагичные, скажем так, да. в вашем случае это был самый полученный вариант, поэтому не грузите себя и не думайте, что вы во всем виновны, от вас тут ничего не зависело, и... Не закрывайтесь от мира, наоборот. Наоборот, старайтесь познать всю глубину этого таинства. Наверное, я вот как-то так описала. А мы продолжим дальше. Второй вариант. Оператор. Знаете, я здесь вижу мужчину, который идет вверх. Да? Возможно, это связано с карьерной, с карьерной лестницей, заработком, реализацией. И он идет несмотря ни на что. Даже я бы выразилась таким образом, что этот человек не совсем заглядывал, заглядывает вперед, да, туда, куда он наступает, грубо говоря, да. То есть на его пути есть некие риски, достаточно могут быть серьезные, да, но он их как будто не замечает смотря именно в конкретную цель ну, и оперируя какими-то четкими границами, да, четкими э, действиями, но пренебрегая при этом какими-то другими обстоятельствами, которые могут повлиять на его путь и вообще на всю его вот эту вот реализацию, поэтому я вижу здесь некого слепого, но амбициозного человека, сильного, безусловно, но этот человек не заглядывает и не смотрит, не не обращает внимание на какие-то негативные стороны, которые могут его ну, скажем так, посадить на место да, так сильно, что он потом может и не встать ну, Давайте посмотрим что тут еще в информации. Могли ли его как-то повлиять или что бы было, да? Если бы. А... Дорога. Возможно, этот человек а... не рядом с вами находится. Тут у меня прямо человек идет. То есть он он живой, да, но как-то дороги у вас с ним разошлись. Если вы думаете, как как бы произошло, если бы там, допустим, он был более дальновидным, или я бы ему, там дал совет. И все в таком духе, то.. И вопрос заключается в том, были бы вы рядом с ним, вместе, да, как-то Это не обязательно там сейчас о любви говорится, просто даже о дружбе и так далее То тут написано, говорится вернее о том, что так или иначе все равно дороги бы вас разминули, у вас разминулись И вы бы пошли в разные стороны, потому что ценности у вас абсолютно разные на тот момент, да, вы как-то на чем-то сходились и, возможно, для вас этот человек какой-то большой урок в жизни как сам человек, так и его идеалы, принципы и все вместе, да. Но вы нашли свой путь и не стоит жалеть о том, что он ушел из вашего окружения. Если вас интересует Нашел ли то, что он искал? Я скажу, что нет, не нашел. Но вы не потеряли себя, ни ничего серьезного тоже не потеряли. Вы, я бы сказала, приобрели большой опыт, и этот опыт для вас оказался очень полезным. Хорошо, давайте перейдем к следующему варианту, третий. Знаете, у меня такая картина перед глазами. Темнота и какое-то дремучий лес. Дорога пустая. Такая осенняя вот тут листва. Все такое пожухлое, сырое в тумане. И как будто там никого нету. из живых какой-то там тусклый свет от фонарного старого такого столба дорога это не асфальтированная ничего там просто как будто знаете песок что-то ну земли дорога там с камнями с гравием и едет Карета какая-то с двумя лошадьми и извозчик. Все вот в таком черном цвете. То есть нет конкретики, да, там нету чертлиц или еще чего-то. А карета пустая, она как будто едет за кем-то, чтобы кого-то забрать. связано с э, утратой но при этом это утрата чего-то из, из, из, из, из вашего сердца вашей души утрата чего-то такого тут карта говорит о том что Душа, пустая душа, пустая оболочка, тут как очень много с той стороны информации, которая говорит о том, что у вас там особое место, вы в какой-то находитесь, в каком-то родстве с ними. вами общаются, с вами общаются и хотят, чтобы вы взяли какую-то ответственность. Я не говорю, что тут какая-то смерть и что она там вас ждет. Нет, ни в коем случае. А тут говорится о том, что у вас какая-то, у вас какие-то особенные глаза или вот ее какое-то вот шестое чувство, и что вы видите, но молчите, не развиваете ничего. Информация будет не для всех, скажу сразу, и если она вам не откликается, смотрите дальше. Тут видите именно посыл к конкретным людям, которые обладают даром, как, как вот у медиумов, да. Но Ими не являются, то есть это люди, которые боятся того, чего видят. И всячески пытаются защититься, оградиться и надеть шоры. Вам нужно открыть это все и перестать бояться. Для вас это не является проклятием или не знаю не несет никакого негативного характера у вас просто это ваше вам нужно этим заниматься вам не избежать этого они так и продолжат к вам приходить лучше чем бояться надо разобраться тогда вы будете знать как с этим работать и что с этим делать поэтому Такая информация. Дальше я, наверное, не буду лезть. Затянется у нас расклад. Если вам нужно будет, можете обратиться мне, написать там на почту, и мы с вами поговорим. Сделаем расклад. Так, ладно. Четвертый вариант. Что-то у нас прям... Дни Аркана старше... Смотрите, если мы вам поставим вопрос, что бы было, если бы, да, то у вас бы не совсем устроил тот результат, если мы говорим о духовном плане. Вы могли, да, сделать какую-то сделку, совершить, да, но это была бы сделка с вашей совестью. И результат? В материальном эквиваленте, да, вы бы жили богато и припеваючи, но это бы съело огромный кусок от вашей души, и у вас не было бы радости от реализованного, и то, чтобы последовало за этим, я имею в виду, благосостояние, да. Я могу говорить тут о том, что... Тот вариант и те события, которые произошли, это был самый лучший вариант. Потому что тут э, играть с бесами, да, с темными силами не стоит. И просто так. И если у вас нету квалификации, то туда лучше не надо соваться. И в вашем случае, возможно, вы не, не совсем довольны материальным положением. Но зато вы полноценный человек. И это никак не отразится на ваших, потомках, да? на ваших потомках, на вашем здоровье и здоровье близких и так далее. То, что произошло, поверьте, это самый лучший исход. И если у вас тут какие-то враги были, да или был, был была ситуация, где, где вы оказались не, в невыгодном положении, и при этом вы были как жертва, да, настоящая жертва, да, то если вас интересует, кто чем расплатился, да, расплатились ли они за свои грехи, то я могу сказать, что вот они так поступили, как я изначально да, рассказывала, они продались, продались за гроши, и на том свете им за это как бы воздастся. Есть, возможно, сейчас да, они там прям не знаю очень хорошо зажиточно живут, да, но ну, не факт далеко могу сказать, но у вас при себе осталась душа, а у них от души остались крошки, поэтому, поэтому ничего хорошего у них там не, ну, как бы за этим не следует. А желать, зла, акцентировать на этом внимание, я вам не советую, живите своей жизнью. И а, если вы тогда не, поступ не поступили, как вот они, да, то. Это говорит о том, что вы человек-слово, правильный человек, человек э, чистый. И у вас будет хороший, уже хорошая жизнь, и все, чего вы хотите, вы сможете это достичь собственными силами. А те, кто продался в той ситуации, да, где у вас несправедливо по отношению к вам поступили, Mm. Они плохо закончат, вот и все. Все, давайте. Пятый вариант. Тут не идет, знаете, событие какой-то прошлой жизни. Резкой оборванной жизни невинного человека и сны в этой жизни вашей прошлой. Вы несете память о своей прошлой жизни и вам нужно реализовать себя именно так, как вы не смогли... Вот сейчас надо реализовываться именно так, как вы в прошлой не смогли в жизни вас будут носить, вас, вас несет, вернее, вас, вас и будет носить, продолжать, пока вы не займетесь э, вот этими вещами. А тут именно по эзотерике все вопросы. Вас и тянет в эзотерику, чтобы найти свои ответы, да? Но все ответы у вас в прошлой жизни. А если вы хотите более упрощенную, то там, где у вас сейчас постоянно одни и те же развиваются события в одной и той же в одной и той же теме или как бы объяснить допустим вот, если грубо говоря если у вас проблемы с поиском любимого человека да, то скорее всего в прошлой жизни вы не смогли реализоваться и в этой жизни у вас какая-то путаница происходит. Поэтому я могу сказать вам, что вам нужно, конечно, реализоваться в любовном плане, но не через магию, а через просто человеческие взаимоотношения. Вам нужно изучить именно психологию, поведение, да, там, выбрать для себя какие-то качества, которые вы хотите видеть в вашем любимом. И не наступать на одни и те же грабли, а... Лучше там, ну, грубо говоря, лучше одной, чем с кем попало, да, или одному, чем с кем попало. Поэтому вам нужно, да, эзотерика это ваша, но она не решит все ваши проблемы. Вам нужно личностно себя, как бы это сказать, оттачивать, что ли, в вашей стержень, вот это вот ваши знания именно. Не сколько через эзотерику, сколько через эм, реальные эм, материальные какие-то вещи. Ну, я имею в виду все, что связано с этой да, жизнью, да. Там это вам просто да, дадут эм, подсказки через эзотерику. Но через эти подсказки вы должны здесь сами уже работать. Все так по мановению палочки не произойдет, поэтому развивайтесь в эзотерике, у вас все нормально в этом плане, но, опять же говорю, вы должны своими руками, ногами, всем своим телом, сами все пытаться, вот если это касается каких-то взаимоотношений, разобраться вообще в психологии вообще взаимоотношений, если это касается в реализации работы, там, да, то это должно, опять же, идти через труд, еще раз труд. Поэтому только так, только с опытом вам этот, эти знания придут. Поэтому э, не улетайте слишком далеко вот в этот космос, да, вам, вам нужно заземлиться. И не поверхностно как вы это делаете, ой, не получилось первый раз, давайте и, и, и еще раз по-новому. Нет, не совсем так, вам нужно именно специфику понять, корень, да, проблемы, изучить способы, да, возможных вот этих вот, ну, для разрешения вашего вопроса и практиковаться именно в этом, оттачивать, так сказать, мастерство, и тогда у вас все будет хорошо. Бывают у вас позывы улететь в космос, достаточно часто. Но они все у вас от того, что вы не реализовались сейчас. Вам нужно заземлиться. Ладно, хорошо. Шестой вариант. Здесь человек э, выбрал, который этот вариант, он наступил на грабли и зацепился так сильно, что до сих пор расхлёбывает за это. М -м да, раньше было лучше базар. Я, конечно, извиняюсь да, за свой сленг, но реально, раньше было лучше базара, нет, это вот именно про вас. Что-то вы накосипорили, причем. Настолько серьезно, что вот сейчас из э, достаточно хорошие финансовые карты вы перешли в пятерку так Разбазарили вы свое добро и по глупости. Ну, это просто констатация факта, да? Что вам с этим делать? Идти дальше, зарабатывать все обратно трудом, потом кровью трудом, иначе никак. А еще определенные выводы сделать. Ну тут и так понятно. М -м -м. Вам нужно взять себя в руки, перестать жалеть, что у вас кто-то обманул, как-то с вами не поступил неправильно, вы сами повелись в данном вот, варианте да, расклада. Это ваша ошибка целиком и полностью, чтобы вы себе там не говорили. И вам нужно просто принять это все и идти дальше. Если вы это сделаете, научитесь вот этим по опытом пользоваться, да, то достаточно быстро восстановитесь, я могу так сказать. Хорошо, давайте дальше. Следующий вариант. Тут что-то семейное идет вот у меня. Тут идут у человека, который этот вариант выбрал, воспоминания о прошлом, достаточно далеком, наверное, о детстве. И эти воспоминания у вас теплые. Но сейчас, глядываясь назад, у вас есть какая-то ностальгия по потерянному, да. Возможно, кто-то из близких вас покинул. Вы понимаете, вы уже, как бы вы, вы уже все осознаете, вы мудрый, здравомыслящий человек, но все равно вот на вас иногда нахлынувают вот эти вот чувства непонятные, да. Как бы было классно все вернуть обратно, да. Но это просто ностальгия. А я так понимаю, ну да, тут про детство рассказывается. И... И вы можете продолжать как бы, да, об этом ностальгировать. В этом ничего зазорного нету, но не надо слишком сильно в это взрываться, углубляться, потому что, ну, это, это прошлое, оно останется прошлым. Как бы что там ни было, да, вам нужно развиваться, просто не зацикливайтесь сильно на этом. В ваших руках сделать все так чтобы у вас в семье вашей да все было еще в 10 тысяч раз лучше спокойнее не знаю еще как-то поэтому благополучнее поэтому возьмите себе на вооружение да вот то что вы переживали в детстве и уже в своей семье вы реализуетесь не менее круто и руководствуясь именно своим детством. Но не надо сильно зарываться на прошлом. Если у вас вопрос был такой, что смогу ли я сделать... Смогу ли я найти то, что у меня было в детстве, да, и при этом но это вы сделаете сами, своими собственными руками. И... Ну, в видоизмененном варианте. Ну, от этого не будет хуже. Я имею в виду, тут говорит речь э, о... о вашем супруге. Которая будет вам помогать и будет для вас опорой. Вот такие вот дела. Давайте следующий вариант. Десятка и вот король жезлов. То, что с вами произошло, являлось для вас ключом к пониманию себя. И через это событие, через то, что вы пережили, вы смогли обрести силу об этом не стоит жалеть и плакать. Если бы не это, вы бы не являлись тем, кем вы являетесь сейчас. И вы бы не достигли того, что имеете на данный момент. Поэтому тут, тут и нету жалости к этому. Просто вы периодически вот этот опыт переживаете из, из раза в раз. Но вы с тем, с тем же, вместе с тем, вернее, вы и оттачиваете себя. Нашел ну, следующий вариант. Какую-то тайну вы узнали, что открыла вам глаза на многие вещи. И у вас такое, знаете, умозаключение приходит. А, Иногда лучше солгать, да, чем открыть курьку, правду. Но... Такова жизнь. Всегда так происходит. Рано или поздно, да. В детском неведении находитесь, а потом бац, и на вас обрушивается реальность. Поэтому, ну, тут... Это было неизбежно, скажу вам сразу. Да, это может быть тяжело и больно, но... Как бы долго вы, вас не пытались бы уберечь, все равно бы вы рано или поздно узнали. Так что... Тут это было неизбежно. Ладно, давайте следующий, последний вариант, пятьдесят. Тут можно читать по-буквальному, то есть смерть, да? Смерть любимого человека, родного и близкого. А может просто быть потеря. Очень серьезная, глобальная для вас. Но. Тем не менее, человек, который вот выбрал этот вариант, через смерть мог, смог познать любовь ее ценность, и при этом вы сами понятное дело, что поменяли на многие вещи взгляд, а... но при этом, еще раз повторяю, вы у вас открылись глаза, вот пелена сошла, вы смогли сами реализоваться в этой любви. Поэтому от вас ничего не зависело, но вы смогли сами как бы с помощью этого найти себя и своего близкого. И у вас все хорошо. Ну ладно. Я на этом заканчиваю. Всем спасибо. Всем пока.